Для человека, связанного с этой мелкой совершенцей, он выглядит очень милым мальчиком. Посмеешь его пальцем тронуть? <смех> Жабу тебя превращу до конца твоей жизни. Настоящая? Откуда? Телепортация. пользовалась кристаллом. Перестань использовать сильнейшую магию, словно мне нет ничего особенного. Всем привет, ребята, меня зовут Даша. Я буду очень рада видеть вас на своем твич-канале. Провожу стримы почти каждый день. Играю вместе со зрителями в пати в КСке. А также мы очень мило общаемся, угораем, и у нас происходит много смешных моментов. Поэтому переходи по ссылочке в описании и подписывайся. Я буду ждать тебя на следующем стриме. Ня. Блять, сиди... С***, приныкался. Я его убила ноускопом. Он обязательно проявит себя. Не сердитесь. Уверена, вас еще наградят за то, что нашли столь полезных людей. Ага, ясно. Вон оно, значит, что. Втиралась к нам в доверие, с работы обещала помочь. А сама с сходила, но хотела заполучить силушку мою, а и в придачу сексуальное тело, да? Довольно оно мне надо. Я, Я бы сегодня попросил сегодня не пора прикасаться пора к нему. Разлучники-негодники. У кружки Мэгуми сейчас по плану. Занятия на скрипке со мной. Идем, крошка Магуми. Будем сегодня учить. Сияй, сия, и маленькая звездочка. Не бойтесь, не слушайте их. Станция будет дальше. Спасибо вам большое. Нужно сидеть здесь и продолжать разведку. Возможно, злодеев вовсе не двое. Что вам нужно? Злодеи! Хочу домой. Ну, можешь идти. Ты чего? И чего ты от меня хочешь? Тише, давай успокоимся. Хороший мальчик. Ты будешь моим другом. Кстати говоря, Великий, на всякий случай, я хотел бы проверить, сохранили ли вы рассудок после становления князем Тьмы. Что? Стрепняши он! Что? <звы> И что же там с моей стрепней, Великий Ревура? Зараза! Не могу же я ее дерьмом назвать! А у Нина совпадает Мон. У Мику четверка. То, как Йоцуба пишет Канзы. У них все как у виновницы. Да я вас! В той пачке лежали тесты каждой из вас! Попались. Ичика, что ты натворила? Ты должна была их спрятать до его прихода. Простите. Клечи затекли. Грудь слишком тяжелая. Да! Уменьшу Эмми грудь с помощью Созидателя. Вот так! <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> ну все, теперь плечи не будут затекать. Живо верни мне мою грудь! Нору, ты бомбан! Миямура, я хочу, чтобы ты знал кое-что. Я совсем не волнуюсь о девушках вокруг тебя. Но когда думаешь, что парень отберет тебя у меня, то я просто. Что значит тот берет? Ну, ну, перепугался, да, Кацама? Не бойся, все закончилось. Что же такого произошло, пока я была в обмороке? Путешествие ведь только началось. Юн-Юн, спасибо! Я так тебе благодарен, что теперь всегда, когда спросят, на кого хочу быть похож, я сразу отвечу на Юн-Юн. Хорошо. Значит, так оно и будет. Так и будет? Да, так и будет. А... Я думал, мы просто говорим о свадьбе. Спустя минуту, как мы встретились, мы были помолвлены. Старели друг друга во всем. Тебе же вся серия гиды нравится. Там же каждая часть шедевр. Конечно же, музыка. Только в одном мы не сошли. Смотреть видео. Смешные видео с животными. Как коварно. Президент, ты не можешь угодить в такую очевидную ловушку. Эта девка обожает видео, где предметы давят гидравлическим прессом. Котики, отлично. Понимаю. Нет, он попался. Вы не против? Ты не подходишь. Прости. Подробности я раскрыть не могу. Вы как всегда готовы. Даже настолько столько важно молчите. Хотя именно это ваша загадочность, я люблю! Ей дерево не помеха. Кто она? Боже, это ключ! Мама, может не будешь играть в грязи? Давай-ка вернем всю грязь туда, откуда она взялась. Девчонка, как ты посмела забрать мой драгоценный ключ? Я верну его силы уж точно! Дон! Опа, улыбается! Похоже, ей понравилось! Чего хорпаешь, верблюд? Начнем же готовиться! Ого! Готовиться к чему? Спрашиваешь! Готовить господина к высшему из рангов, йод, а затем к правлению всей школой! Чего? Офигеть! Ничего себе он выдал! А Вот и новая легенда родилась! Если бы ты не приехала к нам, я бы не смог помочь Тайгарпии вчера. Может прозвучить немного странно, но я очень благодарен тебе. Постой, Исафи! Доктор, я точно больше не смогу сдерживаться после всех ваших слов. Нет, мне, конечно, приятно, но ты слишком напориста. тебе что-нибудь приглянулось? Да, да все фигня какая-то. Но вот одну штучку еще моя бабушка носила. Нифига, кибало! Ламповая. Ух ты, какие рисуночки и цвет! Мирно подмечу, дорогуша, с собой настоящий алтачка! А бос раца! подешевле имеется! Прости, Хонда. если не хочешь, то не приходи. Нет! Я бы сходила, если не помешаю. Конечно. Я всегда хотела взглянуть на магазинчик Каямы. Мне интересно, что это за магазин, где продают форму горничных и медсестер. Медсестры горничные? Что за чушь?